Дай меня, давай, будем давай, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, не зацепитесь ничего. Первая рыба. Теперь, короче, папки попадет от мамки, да? А? Да. У -у -у. Итак, друзья, в теме нашего видео мы проверяем горох, который я приготовил по своему рецепту. С правой стороны в видео вы видите этот рецепт. И хочу посмотреть, действительно ли эффективно сейчас ликвид, который я взял. Это чеснок, тутифрути, клубника и микс такой. Смородина с бананом. Поэтому я беру и прямо сюда его выливаю. Посмотрим, какая будет у них эффективность этого ликвида. Приеду на рыбалку. Обязательно сюда добавлю прикормку, потому что такого объема будет на рыбалке недостаточно. Посмотрим, как она будет. Пока доедем до места рыбалки, оно все там перемешается. Вот у нас получился такой вот вариант. Надеюсь, нашему карпу, дедушке Днестру понравится. Артем, что папа делает? Таблички делает. Да? А для чего таблички? Что за таблички? Чтобы места были какие-то. Места были какие-то? Какие? Чистые? Да? Ага. правильно. А, вот такие, друзья, у нас таблички будут. Нет. Вот мы приехали на новое место. Уже даже успели подцепить табличку, потому что члены нашего сообщества уже здесь. И уже поработали вот у нас место номер 15 это михаил привет михаил это его жена евгения да очень приятно евгения вот они нам оставляют наше место уже наше место Вы видите мы уже даже мусорный пакет уже прицепили чтобы мусор собирать да, даже подсак уже замочили и посмотрите, друзья, сколько мусора они собрали с этого места. Хотя тут места, работы еще достаточно. И для нас в том числе. Там еще куча бутылок. Все это, конечно, мы будем собирать. Ну вот, посмотрите, друзья. Просто нам все не влезет. Что сможем-то, заберем. Да. Кажется, приехали вчера, люди стояли. Ну, решили занять место. Почему? Потому что как бы для, для сообщества. Как бы. Хорошее И место. Хорошее место. Ну, тоже... Очень грязно, Но ничего, мы старались... Все, что смогли, собрали. Ну вот, друзья, видите? Старайтесь не приезжать на готовые места, а старайтесь приезжать, занимать, расчищать, как бы. А то, если мы будем один-два места, это так не пойдет. Надо, если расширяться, то расширяться уже. Друзья, посмотрите, если Михаил поработал, то на этом месте дедушка Днестр ему преподнес такой прекрасный подарок. Посмотрите на этот карпучу. Супер. Вот так вот, друзья. Вступайте в наше вайбер-сообщество, и у вас будут такие карпы, если вы уберете 100%. 100%. берег. Да? 100%. И не один. <с> да. <с> у нас есть вайбер-сообщество, в котором люди делятся местами, уже почищенные ими. Кто вступил, молодцы, кто не, еще не вступил, присоединяйтесь Подписывайтесь, к нам. да. Подписывайтесь, да. будем Нонасканал. чистить, потому что, э, кроме нас, если здесь людей... Если не мы, то кто? <с> да, <с> да, да, да, да. Оно само не исчезнет, надо убирать, потому что загажем очень сильно. Вот так, друзья, видите? Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо большое, что вы убираете. Спасибо, спасибо, дорогие. Все, дайте я вас обниму. У -у -у, класс. Так, ну что, а мы начинаем нашу рыбалку. Вот, мы с админом нашего общества Николаем. Вот он Николай, привет. Здрасте, всем привет. Да, подцепили кучу табличек. Вот, те места, которые мы уже почистили вместе с нашим сообществом. Это Артем. Привет, Артем. Как дела? Нормально. Молодец. О, видите, сколько? Какие бутылки тут грязные, грязи. сколько тут. Но все это мы почистим. У нас еще целые сутки впереди. Рыбалка впереди. У нас на двоих 4 удилища, друзья. Да? Всего лишь 4. Хотя тут можно было поставить больше, но нам больше не нужно. Правильно? Конечно. <с> <честные лыжи> так. Админ работает. Все, не мешаю. Значит, тема сегодняшнего видео, друзья, это попробовать половить на ликвиды. Вот мы их уже приготовили наш горох. Уже э, практически впитал этот ликвид. Посмотрите. Артем, а ну понюхай, скажи, что это, чем пахнет? А ну понюхай. Ну горохом. Горохом? А бананом не пахнет? Не пахнет. Пахнет? А ну тут. Вот? Да. Клуб... К... Клубникой. Клубника? О. Ну, тут у фрути, ты, наверное, не знаешь, что такое запах, да? Ну, понюхай, пахнет? Тебе нравится запах? Угу. Я только единственное, что боюсь, что сильно много этого ликвида я налил, конечно. Но у нас есть такая прикормочка, Golden Carp. Мы сейчас ее сюда аккуратненько добавим, и будет нормальный вариант. Посмотрим, какой ликвид работает лучше с горохом на Днестре. Напомню, у нас сегодня 7 сентября, друзья. И... Как раз начинается сезон э, жор-карпа. Посмотрим, что, какой ликвид будет эффективнее на 4 наших удилища. Вот у нас импульс, фидер-хамелеон, альбатрончик и рекордник. Да, кстати, вот, друзья, оставили нам такой столик хороший. вот, И он теперь будет в нашем вайбер-сообществе. Это столик на месте номер 15, который мы с вами, друзья, расчищаем убираем весь мусор тоже кроме нас никто этот мусор не уберет посмотрите сколько тут ужас ужас что творится посмотрите будем убирать Ну, вот, друзья, даже Артем знает, что мусор нужно убирать, да, Артем? Да. А ну давай, покажи. Так. Не туда, не туда, вон, вон, вон, вон. Вот так, друзья. Только таким вариантом приучения наших детей, внуков, возможны какие-то изменения в нашей жизни в дальнейшем, к лучшему. Да, Коля? Да, конечно. По-другому никак. Так, ну что, вот у нас получилась такая прикормка. Я скажу, что сильно она стала такая аморфная, такая тяжелая прикормка. Но из-за того, что у нее хороший запах, я думаю, у нас удастся привлечь карпа и поймать его. Мы добавили немножко конопли. Вы видите, чуть-чуть есть буквально одну пачечку конопли на четыре наших фидерка. Будем пробовать. Кольска, аккуратно. Так, хорошо. Молодец. Наша оснастка на четырех удилищах одинаковая. Она с кормушкой Потап. Вот такой вот, 100 граммовой и фидерная оснастка через бусинку с отводиком и вот такой поводок с двумя крючками. На один мы горошину цепляем, и второй у нас получается подсекает рыбу. То есть такая удобная, скажем, фидерная оснастка. Видео, как она вяжется, посмотрите сверху в правом верхнем углу. Я думаю, конечно, Первая рыба! Я Блин, я думаю, это сливатель. Нормально. Нормально. мне дали. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Посадка его. О! Эй, ну няня, брызгай что -то. Да это такой же халь был. Нравится тебе? Угу. А? Да. Подожди, подожди, подожди, подожди. Стой, стой, он зацеплен уже здесь. Надо аккуратненько сначала отцепить. Вот так. Всё. Ой, рыбка. Давай покажи. Ууу, класс! Не наступай на удилище. Ха-ха. Класс. Тебе нравится? Друзья, ну вот такой маленький карпик, первый. Конечно, хотелось бы его отпустить, но первого не отпускают, да? Конечно. Если что, отпустим чуть позже, Друзья, первого карпика мы поймали вот на эту гамулу запахом чего? фрути. Точно. Просто я тютифрути никогда не пробовал, что это такое. Но вот такая вот оранжевая бодяга, вы поняли? Он уходит. Он не уйдет, он никуда. Друзья, так у нас Тут и фути рулит, вы слушайте. Вторая поклевка. Вторая поклевка на кружи пути, друзья. Ого. Опять туда, да, туда, туда убежал. Вот. Артем, дай пацак. Я... Давай, давай, давай, давай, быстрей, быстрей, быстрей, быстрее. Не зацепитесь ничего. Молодец, орел. На, сама шел пошла. Лози. Так не не ну так вот такой карпик уже, небольшой. Но mm -hmm. ребенка она будет покормить, поэтому мы его, дедушка Денстер, прости нас, но мы его пожарили. Да? Ты хочешь кушать? А? Ну не сидите давай. Фигант. Только смотри, не урони его. Да. На тути -фрути опять. Да, друзья, тути-фрути рулит вообще. Я удивлен, честно говоря. Друзья, солнце у нас садится. Артем голодный. Луна уже вон там, вот если вы видите, за деревьями, уже видна. Еще, наверное, полчаса и будет темнота. Да, Артем? А ты еще голодный. Ну ничего, дедушка не дал нам два карпика, да? Мы их уже почистили, да? Да. Ну что ж, пока мы пожарили рыбу, уже темно стало. В принципе, 9 часов вечера, да? Да. да. Сука. Без 20. Это не у нас там, колокольчик? кого-то еще клюет. Вот. И у нас жареная рыба с помидорами, с огурцами, с хлебушком, с салатиком. Да. Да. Ну что, Артемка, приятного аппетита? Да. Что, да? Спасибо, говорит. Спасибо. Спасибо. А -а -а. Ну что ж, вот мы с Николаем решили ночью перенаживить наши оснастки. Я вам скажу, что вариант волосяной оснастки вот со вторым дополнительным крючком с, с этой точки зрения выигрывает вот в ночное время. То есть здесь на маленький крючок наживляется, горошина. И вообще никаких проблем нет. И получается mm -hmm. вот такой вариант. Все, можно перезабрасывать. Друзья, эта луна отражается в воде. Тишина, красота, штиль полный. Мы уже поужинали и ложимся спать. Доброе утро, Тем. Что ты там? Нормально спалось? Да. А? Да. Не замерз? Чуть-чуть. Да? е вс. Это Теперь, короче, папки попадет от мамки, да? А? Да. По Так, ладно, друзья, я покажу вам, как правильно нужно варить кофе по-турецки. Научу вас. Ставим наш чайничек для кофе и сразу же в холодную воду насыпаем кофе вот так причем размешивать не нужно меньше сделаем огонь кофе сам потихонечку опустится все видите опустилось Так вот делается кофе по-турецки. Главное сейчас, друзья, не пропустить в момент кипения. Нужно три раза при поднятии будет чайничек, И кофе будет готов. Это я так понял, чтобы папка не получил от мамки по шее. Да. Типа холодно ребенку. Кофе закипает, друзья. Видите, по краям чашки кофе карамелизируется на горячих краях. Тут образуется такая пленка, которая не пускает а воздух внутрь турки. И там кофе варится. Вот такой вариант турецкому султану давали по утрам. Что там, тарань? Покажи, покажи ага. Маленькая. Маленькая. Ну, пускай. Начинает кипеть. В этот момент важно вовремя приподнять. Вот. Сейчас. Приподняли. Опустили подняли, опустили. Все. Друзья, наш кофе готов. Так, друзья, сработал чесночный вариант. А тарань мы поймали на. Yeah. на банан, да? Угу. Тарань хорошая. Смотрите, как красивая. Ох, это что надо. Да и посмотрите, как подцепилось. Друзья, у нас такой утренний небольшой завтрак, да? Mm -hmm. Первый прием пищи. Давай, давай, давай. Что, подсак давать? Да, да, <Survivor> Не спеши, не рви его, аккуратно. Yeah, Знаешь, почему сошел? Почему? Я тебе объясню. Потому что ты его на силу вытаскивал. А как надо? А не надо на силу. Понимаешь, ты ему просто порвал губу и все. А нужно, нужно было его заморить немножко, нужно было дать ему возможность побороться, а ты решил его, нет, иди сюда, понимаешь? И вот карпик нет. сошел, в принципе, правильно сделал. Ну, ничего, да. Обязательно нужно давать ему э, побороться, то есть э, не нужно перегружать крючок, не нужно перегружать поводок, вот такими действиями. Тут получается еще тина какая-то, понимаешь? Угу. И она тоже способствует тому, чтобы этот ну, понятно, крючок. Чтобы он, чтобы он расцеп, отцепился. Подходите ближе, почитайте, что написано. Мы убирали за всеми, берите за собой в супа на наше Вайбер-сообщество, подписывайтесь на YouTube канал. Все для клево. Да. То есть тут места абсолютно бесплатные. Все, Мы просто не знали это. Да. Вот теперь вы будете в нашем YouTube-канале Все для клево. И в этом по-любому уже подпишитесь, правильно? На конечно, канал. конечно. Ну вот. А извиняюсь, это что, сетка там? Где сетка? Ну, ну, нет, то да. какие-то пацаны ставят куклы или как они там называются. Ну, то есть а -а -а. получается поводок, грузила и два крючка. И типа там ловят карпа. Ну, то такое дело. А -а -а. Торбохваты. А вы, вы уже с вечера или как? Да. А что за поймали? Два карпика. Вы вот сейчас третий сорвался. Не мусорьте на берегу, Так нас. Мы тоже за экологически чистый О. отдых. Поэтому... Военный что, военные, что ли? Так точно. Ну, Или... военная кафедра. Военная кафедра? Молодцы. Правильно. Поэтому... Да, хорошего удачи вам. Все, хорошего всего хорошего. Счастливо. Все для клёва. Запомнили? Так точно. Смел. Что там, таранечка? О. Хорошая. Оставляем её на уху. А, смотрите как хорошо подсеклась Ира. ух ты какой карасик рыба. Рыба. ух ты какой хороший да хватит, Александр, хватит. Александр, не ну -ка. а? Хорошенький. Как раз пойдет в уху хватит хватит хватит хватит Александр, хватит в уху то, что надо. Так, это у нас на что? На чесночную, да? Да, это чеснок. Да. Так, давай, ложи сюда. Он и там клюет, третий. Везде клюет у нас, друзья. Везде клюет. Не успеваем. Клюет. Да, да, идем, идем. Вот так, друзья, у нас 4 удилища, и нам вполне достаточно. Одна, папа... Главный секрет в том, что нужно прикармливать место, друзья. Папа, Хотя нам... бы каждые 5-10 минут э, в кормушку нужно обновлять. там есть что-то да, есть, есть да есть, таранечка э, о это... хорошо <связь> так ну что пора карпику клюнуть уже да ушла двумя руками. Молодец. Все ведет. Что у нас банан? Ну что, друзья, у нас завтрак, да? да. Вот. Давай, Артемка, начинай кушать овсяночку. Давай мы сейчас добавим медика. Давай ближе сюда. Давай, Артемка. Да. Это подписчик нашего канала Миша нам преподнес. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, еще, еще, еще, еще, вот так, хоп. Преподнес такой подарок, но... ну, что значит, подписчики канала, все для клевого, друзья, видите, Такие щедрые люди. Все, мешай. Давай, помешай, помешай, помешай. Так, а -а -а. давай. Попробуй, как? А ну, пробуй. Вкусно? Да. А? -а, -а. а? Да. Да, хорошо. Так, давай тебе. Коль. Вкуснее, чем мама готовит или нет? Да? Ооо. Ого. у нас мама с этой домой не Да, тут, конечно, тут на рыбалке все вкуснее. Ну что ж, друзья, у нас яйца, помидоры, сыр, колбаса, ну и овсяночка. Сэр. Да. Приятного птица. Спасибо. Приятного аппетита. Ребятки, смотрите, кого мы поймали. Кого? Тараньку? Mm -hmm. А, yeah. Хорошо. Друзья, клюет что-то с утра тарань. Тарань, тарань. Карась. Один у нас, да? Я поймал. А, ну конечно ты, а кто же еще? <свист> Кидай её. Иди в норку. Это а лягушки. -а -а. Это лягушки. Тарань? Да. Да. Вот, ребятки, какие да? Стой! Аккуратно. «Аккуратно, religion, Давай. Держишь? Подожди, стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! крючок с ним. Покажи его на камеру. Где? <п şeyi> Друзья, прикормка специально Стой! просто из-за того, что хочется. Посмотреть именно на работу самого запаха, то есть ликвида. То есть тут убран практически запах самого гороха и остался только запах ликвида, больше ничего. Поэтому проверяем мы проверяем ликвид в этом видео. Ну естественно вместе с кормушкой паук. Посмотрим ее эффективность. Хорошая, жирненькая. Ого, какая классная. Большущая. Аккуратнее, аккуратнее. Все, давай снимем. Друзья, помните Семена? Всем привет. И вот Тимофей. Всем привет. Такой уже большой, такой уже стал. Вот это вот видео сейчас я вам покажу. Так, итак, вот у нас кусок лески, да? На ней здесь вяжем обыкновенный узелочек. Кидать в реку окурки очень плохо. Не нужно этого делать. Можно иметь мусорочку и туда в нее кидать свои окурки. Все висит у нас. Это вы сейчас оторвили дверью, вот, насчитай. А теперь, посмотрите, друзья, куда кидаются бычки. Вы поняли? Не в воду, а в банку. И что вы хотите сказать? Покажите теперь дедушка Днестра, что вам преподнес, какой подарок. Да, ну. Покажи, пожалуйста. Вот только что дедушка Днестр дала вот такого красавца. Возьми его. Вот, так. ага. вот такого красавца. Видите? Просто не бросайте бычки на землю, не бросайте бычки в воду, и дедушка Днестр будет вам тоже такие дарить. Правильно? Да. Будем благодарен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И еще у нас появилась группа покажите Александр. Пожалуйста. Да, да, да. Места, уборка вот. территории, не загаживать, не мусорить. Вот здесь вот Семен навел порядок. Ну тут и уже до меня частично, уже до меня частично довели. Ну и мы опять же в камыш, все пакетики, все за собой поубираем и все вокруг, чтобы что было чисто. Вот там он Александр проходил, может какие-то люди нехорошие сделали просто собрали и просто бросили. ну, ну мы да. соберем это все и увезем. кстати, там сейчас в Вайбер сообществе э, на рядочком сосед э, да. Герман. он привез прицеп и сейчас можно вот весь мусор, который есть, Нет, сложить я ему. я своей увезу. Мне а это... увезете, да? да. мне багажник, я удочки сложу, мусор соберем, уберем. А, ну все. все будет поддержите чистоту, не бросайте бычки, ловите и Днестр вас отблагодарит за ваше трудолюбие и за все. Все отлично. Всем спасибо. Маленьких рыб отпускайте в воду. Ну, карпов. Да. Как-то некультурно ловить маленьких карпов. Отпускайте, а потом вот, через годик через два приедете, уже словите там килограмм на 5, на 4 где-то карпа. Гораздо приятнее тащить такого карпа, правда? Да. Чем маленького у вас да. есть. Ну вот. Ну, вот, таранька. Красивая жирная. Угу. И на горошок. Отлично. Семен, что ты с таранью делаешь? Ну, так как рыба тарань, она очень быстро портится. Она вкусная, сушеная, жареная. Ну, я, как правило, сушу под, под пиво. Ага. И вот э, поймал тараньку, раз. Её... Вот там клетка. Думал, тебя. И угу. раз ее сразу в казан, с солью, присыпали, солью присыпали, и она солится. Ого, у какая. А, да. это подлещик. Это подлещик. А вот О. Это... О. А, это тарань ё моё, это краснопер И, э -э -э. слушайте, так это грамм 500 наверное. Да. До килограм... ну, килограмма Ого. нет. Вот это да. Вот видите, друзья, что значит бычки бросать в, в коробочку. Да, да. Так? Да. Я уже это неоднократно в этом убеждаю, что надо вести себя культурно и всегда тебя, тебе станет по заслугам. Как ведешься, так и получишь. Ведешься хорошо, и будет все хорошо. Вот, друзья. Да. То есть наш YouTube канал позволяет людям вот, вот смотрите стать культурными людьми, не гадить, а собирать бычки в коробочку. Карпушка. Вот он карпушка. Сюда. Смотри его, Артм. Есть ли? Смотри. Да. Но этот уже не карпик, карпик. Карпик маленький просто. Да. Вытащите? Да. Папа. А он его действительно глотнул. Крой хороший, зря он. Маленький карпик. По папу и по маме, давай, бес. Ну плывай. давай. У тебя делаю. Делаю. Ну, у тебя. Тебе нравится этот карпик? Ну да. Он тоже маленький. Может, может, тоже его выпустим? Не надо. Давай выпустим, Артемка. Оставим. Оставим? Осторожно, осторожно. Артемка. Давай выпустим. А? Нет, не хочу. Не хочешь? Ты хочешь маме привезти его? Да. А? Да. Давай мы его выпустим. Он же, смотри, маленький еще. Это Он, он должен большой вырасти, как ты. Так, так здоровый. Вот. Да. А этот еще маленький. Так мы его, так мы вчера такого не же. Вчера он просто ты был голодный, поэтому мы тебя покормили таким карпиком. Так я хочу его оставить, а что нельзя? Ну можно, но лучше, конечно, отпустить. Давай отпустим. Мы сейчас поймаем еще большего. Если ты этого отпустишь, то дедушка Днестр даст нам большего карпика. Отпустим? А? Точно? Давай. Ди. Ди. Он что, правда умеет? Умеет. Давай. А если его не так? Давай, его на всю штуку, наверное, тушь, он, наверное Давай. Давай, плыви. Плыви. Тихо, блин, ушел, Ух ты, пошел. Красавец. Ты и там звонит, и здесь звонит. Давай, соберем мусор, потому что мы так никогда его не соберем. Пошли. Так. Ну что ж, друзья. Начнем. Мы, наверное, вот этот вот. Сегодня уберем вот этот кошмар, который здесь лежит. Мы постараемся его убрать. Друзья мои, вот некоторым из вас кто сюда кидал эти бутылки, должно быть стыдно, что ребенок за вами убирает ваш мусор. Аккуратно. Все, Темка, давай теперь мы уже с папой вдвоем уже будем, да? Ты свою работу уже выполнил, согласен? Ну молодец. Давай ты будешь держать мусорный пакет. Поэтому, друзья, рекомендую вам вступать в наше Viber-сообщество. Вы всегда будете с чистыми местами ловить рыбу. Убирайтесь с нами. И делаем вместе Днестр чище. Ну вот, друзья рыболовы. Если каждый из вас хотя бы по такому мешку вытащит с Днестра, да? Мусора, а не рыбы. Мусора, да, а не рыбы. То будет просто счастье, понимаете? И будет мир и процветание всей нашей Украины. Набрали, да? Да, да? Всем привет. Это Михаил. Вот, приехал, видите, даже специально приехал с прицепом. Для чего, как вы думаете? Правильно. Чтобы можно было взять мусор. Держите, давайте с одной стороны. Вот это классно. классно. Держите. Аккуратно, аккурат. аккурат. Ох, е там разлилось что-то, ну, хрен. Аккурат, аккурат. Ой, ой, ой, ой. -ой. Члены нашего сообщества, видите, привозят с собой прицепы, чтобы можно было убирать мусор. Да? Да. да. Советую всем так делать. Друзья, если так не делать, то через 10 лет нашим детям и внукам тут будет помойка, а не берег Днестра. Понимаете? Поэтому подключайтесь к нашему сообществу. Участвуйте с нами в уборке мусора. Делайте так, как Михаил, как мы. И берега наши будут чистыми, и будет чистыми вся наша Украина. Правильно? Так, точно. Не хвоста, ни чешуи, и все. Рыбаки попросили меня прокомментировать, что я вижу на вот этом монтаже. да? монтаже. В принципе, монтаж чувствительный. Это уже хорошо. Кормушка, в принципе, тоже. Это для реки 100 грамм идеальный вариант. Вот. Но вот то, что оно сделано на леске, и волосяной монтаж тоже на леске, это не совсем хорошо. Это ну, не совсем правильно, скажем так. Он жесткий сильный вариант. А тут он должен быть мягкий. То есть вот расстояние между горохом и крючком должно быть мягким. То есть чтобы оно ходило влево-вправо, чтобы карпику ничего не мешало его нормально заглотить. Понимаете? А вот эта упругость этой лески мешает. Вы понимаете? Да, да, да. Это во-первых. Во-вторых, я вам скажу, что крючок, ну, большеватый, блин. Вот этот крючок, ну, ну на 10-килограммового карпа. Ну, нету таких. Но даже если есть один на на 100 тысяч карпов. Вы поймаете карпа хотя бы на 3 килограмма. для того, чтобы вытащить карпа на 3 килограмма, нужно поставить на два размера меньше крючок. Честно скажи, сколько это было крючку лет? Я не знаю. Ну, год-два. Ну, где-то, года два точно. То есть ты им пользуешься года год-два. Ну, не пользуешься, он висит просто. Я, мне надо, я беру. А, тебе надо? То есть я смотрю, что он уже не распользованный. Да, да. Ну, я да. просто объясняю, что крючок – это расходный материал. Это как масло в машине. Вот да. оно отработало, его нужно выкинуть. Угу. Только не, не на берег, а в мусорное ведро. Угу. Просто, понимаете, он недостаточно острый. Из этого э, карп, он просто натыкается на что-то острое, но, но не прокалывает его. И он просто выплевывает, он успевает выплюнуть его. Mm. Из этого вы не ловите карпа. Mm -hmm. Это то же самое, как, как деды сидят и советские крючки точат напильниками, понимаете? Mm -hmm. Ну это все херня, потому что тут должна быть химическая заточка, mm -hmm. понимаете? То есть на крючках делается химическая заточка, mm -hmm. на, на новых, э, современных крючках. Mm -hmm. Поэтому из этого вы не ловите карпа. Mm -hmm. Он просто накалывается, оп, что-то не то, пху, и выплюнул, понимаете? ну да ну вот вот это главная причина uh -huh. что у вас стоят на снасть на снастях стоят не новые крючки я прихожу на рыбалку я всегда цепляю новые. Я ухожу с рыбалки я вытащил крючки и положил их мусором на ведро все uh -huh. я их больше не пользуюсь uh -huh. но для этого я пользуюсь uh -huh. крючками которые стоят ну, например там 30 гривен пачка в пачке 10 штук 3 гривны э -э крючок ну что это дорого uh -huh. ну так так ребята какие проблемы ну вот так и надо делать. А, а так получается, вы берете эти крючки, пять лет ими большой. пользуетесь, а потом, ё-моё, а чё у меня карп не Или что он у меня выплюнул, блин, да. его? Ну вот так. Герман. Идите покажите, какой вы мусор убрали. Покажите. Это не я, это моя жена. Жена, вот. и, идемте, идемте. Да. Ну вот, друзья, смотрите. Вот видите? Вот этот мусор был с этой стороны. Здесь все почистили, да. А здесь сейчас думаем собрать и оставить, потому что просто в эту молитву ничего не влезет. Я вам объясняю. Вот стоит через два места. Калюжный. Да. да, Михаил, он стоит с прицепом. Я ему привез сейчас вот такую, такую гору Сука. мусора только Сука. что. Так что можете прямо сейчас это, чтобы вы в машину свою не ложили мусор, прямо к нему в прицеп, прямо сейчас. Я вам даже помогу ее. Это ну, счет... Саш, мы сами это сделаем. Мы сами, потому что мы еще там Часика два, его, два у нас еще есть. Место. так что. Все. Друзья, вы поняли? Вот так вот при присоединяйтесь к нам вот это у нас получается место номер 4 на котором мы убираем за всеми вот так спасибо вам большое Если что. Вот, друзья на втором месте ребята тоже мусор поубирали и смотрите И с карпиком, вы поняли? Аккуратно, аккуратно. Вот, дедушка днестр благодарен вам за то, что вы убираете места. Да, спасибо. И вашей группе спасибо. Да. Все, все, отлично. Дядя Шат, смотрите, какого папа карпа поймал. О, класс. Красивый. Что, пойдем выпускать? Нет. Нет? Пошли. Что, выпустим? Опускаем, да? Иди. Отпусти, давай. А, надо ну да. просто вытащить здесь фишку. Что, отпускаешь? Давай, иди, иди, красавец, давай, беги. А? Видно его? Да. Тебе понравилось отпускать рыбку? Так, главный рыбак уже на готове. Так, внимание, что там? Есть, да? Что там карпик маленький карпик а отпускать ну конечно будем выпускать он уже маленький Друзья, на бананчик. А, небольшой карпик. Ну давай сюда его. Я отпущу. Ну конечно, как же? Я люблю отпускать карпов. Ты любишь отпускать карпов? Тебе нравится? Да. Давай, по папу, по маму, по бабушку, по дедушку. Давай, иди. О. Друзья, наша уха. Ты проголодалась уже? Да. <laughs> да. Хорошо, будем сейчас кушать. Ну, давай. Ой, такая у нас она наваристая. Тебе с рыбкой? Без. Без рыбки. Так, это без рыб. без рыб. С морковкой? -да. С картошкой? Да. Ну, хорошо. Друзья, посмотрите, какая у нас, какого цвета красивого. Ты все скушаешь? Ну, Только Как это, не, это не, нет? Не, как это нет. Потом тебе еще рыбу есть. Ты же не забывай, ты же рыбак. Ты сегодня ловил? Кто это будет есть. Да. наловил. по моему самая вкусная еда это вообще по моему счастье да под названием счастье да, да? да. слюни текут у тебя нет. Нет? нет кушать не хочешь хочешь ну все давай сейчас будем кушать кушать хочу но слине не текусь, да? понятно, понятно не что ж приятного аппетита Давай, Джок, ну давай кушай. А ну давай. Ты ж поднимаешь ложку. Не поднимается? Поднимается. Ну тебе вкусно? Да. Вкуснее, чем мама готовит? Точно? Да. что, серьезно? Да. Маме привет. Ну, что, друзья, заканчиваем наше видео. Рыбалка, я mm -hmm. так думаю, что удалась? Конечно, да? Рыба жареная была, э, уха была, ты рыбу поймал? Ну все, самую а главную задачу сколько? выполнили. А сколько вы... Отпустил сколько? Много? Ну молодец. И потом видео посчитаю, да? Кто смотреть? Сколько ты отпустил рыбу? Друзья, если э, говорить о теме видео по поводу э, ликвидов, которые мы добавляли в горох, то в принципе хочу сказать, что один из лучших ликви... ликвидов был тути-фрути. На него больше всего карпов поймалось. Но преобладал, конечно, сладкий запах, потому как на чесночной карпов вообще не было. Ни одного не было, да? Нет. Ни одного не было карпа. Таранец, наверное. Да. Ловились небольшие карпики, к сожалению, мы сегодня трофейных карпов не поймали, но одного карпика взяли, всех остальных отпустили. Сами мы это, это видели. Были? Ну, конечно, двух съели. Оснастка была с кормушкой паук, с новой, которую мы экспериментировали. Скажу, что действительно вариант такой, что один к одному, если делаешь прикормку, то стоит примерно около 6-7 минут. Хорошая рыбалка получилась. Все отлично. Количество спиннеров на человека. Было время, что я пробовал четырьмя рыбачить одновременно, когда Саша отходил, не успеваю, честно говоря. Поэтому, мне кажется, три довольно-таки будет достаточно на человека с головой. То есть на волосяную оснастку. Это вполне нормально, чтобы успевать за всеми следить то есть грубо говоря даже с двумя удилищами с кормушкой потап нормально будет ловиться то есть на три уже не успевает да а давайте у меня был помощник у меня помогал справлялся тащил, да ставьте лайки подписывайтесь на канал все одно клево Друзья, на нашем месте номер 15 нас меняет александр да, добрый день. Значит, я первый раз меняю ребят, которые стали организаторами этого сообщества. То есть я к нему подключился. То есть мне стало интересно, что мы тем самым, то, что мы ну, рыбачим хорошо, это самое, и чистим берег. Обязуюсь, это самое, передавать свое место в чистоте и порядке. Ну, естественно, это самое, самому не мусорить. Ну и дальше убирать территорию, потому что ну, территория загажена. Да, потому что мы все, конечно, даже не убрали, наверное, 10% того, что, сколько здесь мусора есть. Поэтому потихонечку каждый из нашего сообщества, каждый из нашего сообщества, меняясь на этом месте, убирает не только за собой, но и за тем дядей, который тут наделал. Короче. То, что было да, до нас. Да. Все, спасибо, что вы с нами. Друзья, подключайтесь и вы. Всего хорошего, будьте здоровы, счастливо.